О боже. Все равно не выспался, ну ладно. Что? Монаку. что ты что, конечно. туда. О боже. Это что? Это она за сколько построила? Это что? Это что за эски она, на... она, наверное, всю ночь не спала. Она, весь... она кажется, весь снег перекопала в этом городе. Вика пусти. Вика. Здорово, Ой. я тут нифига. вижу, ты себе тут нифига, и свет, сюда. Ты сколько не спала, чтобы выкопать весь снег? А сколько мы спали? Мы спали день. Мы спали день, одна ночь. А, ну и да, ночью ночь... еще снег варил, я просыпался. А, ну да. Дай, мой раб, работать. Хе-хе-хе, прячься. Ну, что Ну, здесь тип... мне кажется, нет? Хе-хе-хе. Вот у нее... Она меня нервовала, починила, там не Знаешь, как она вот это может разложиться? Ну, Ром. Ну, Ройдус, значит, да? Ясно. Ну, сыр. Уже у меня сыр. Ага. Прикольно у тебя домик. Не, ну вообще... Ну, жалко то, что он растает. Он же он же расстанет, когда вот это за снег Плотный. А как она его сделала? И как это сделать плотный снег? Секрет, ладно. Она что там глину что ли посадила? Бедрок, что он наш такой крепкий. Не знаю. Обсидиан, а блин, ломтиками. У меня есть вот это, саженец дуба. Да ветра и нет. Не снесет. Помнишь? А, ммм. Ну-ка си... ну дай, -ка, сожениц... Сожениц. Выкинуть его. Откуда у тебя они? Ну-ка, дай, -ка сюда мне, мне ну, мусор все угу. не то слово то что скучно ну ты все дом от бабаха конечно от бабаха ты боялась слишком девочка потому что капец сама и такой дом сделала это что-то чем-то а крушить не вот так вот Такое раз, раз, не знаю. Блин, у тебя слаждаст ну Блок. Взяли, блок снега. Ну комок. Что это за штука? Стой, стой, стой мне чуть-чуть. все стоп. Бесполезный супергерою. Дойдём. Бесконечный бесполезный для людишки, а Ну ладно. А мой, мой прекрасный блок. Осознанное полея. Мой Мой ты... скорпиончик. Что за носик-то, Скорпиончик? А как вы, Скорпиончик, вон ты мой любимый, хорошенький, сожрисься. Здесь мы сожрится. Вики крышу не проломим. Ничего себе, Ничего себе Скорпиончик маленький, я в шоке с такого Скорпиончика. Скорпиончик, порыви А пока что, у меня есть свой план. Пока мы Вики дом а не проломили, мы. то проломим ей дом. Пусть там. Ладно, пусть дрыхнет. Иди сюда, ты, недоделанная. все, а тебе что, дракон не... Вика, подъем. Не прекрасно! Ну, прекрасно! Он Прекрасно, блин! Этот Скорпион слишком огромный. Я не могу нормально его ударить. Подойти, ударить. Так, этот... не надо его бить. Он любит мир. Вот вы бить. И все будет порядно. Конечно, я только начинаю подходить к нему. Он меня уже начинает кусать и отравлять. Со своим отравлять. Да, тебе кажется. Просто он хочет так дружить. Таким, он... Давай. Конечно, хочет подружиться. Да, но вы не понимаете. Рестан, который я готовлю для вас, это вам не понять. Вы глупые, глупые, глупые, детишки. Да, вы, детишки, тебе сколько лет детишки, ты себя ведешь? Сколько лет вообще? Мне пять. Но... Но... Цв... Я... понимаешь только не... ненависти? А я даже подойти я не... к этому не могу. То же самое, я еле к нему подхожу. Надо он у его... меня вот а, это как он а, страшный, Боже Боже, какая Чу... какое чудище? Чу вырла? Чу вырва? Ади этот суперкот. А? Вам же сейчас кем да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 да, ребята. Ну что ждем. Сыр, ждем. ждем их прихода. Мы совсем на вс ⁇ не можем уж. А я пока. А, наблюдай, давай. А что ты рано используешь? Давай. Еще, чуть -чуть. давай и... Я их пока не буду Так. Спух, мы справились. А тебе? Так. Ой, у меня встал свет. Пять... Чтобы я перевоплотился. Через пять минут я трансформируюсь обратно. Но ну, извините, ну, извините, ты слишком маленький для этого. Блин, как бы. Я скоро перевоплощу. Почему здесь нет? Грустно. Я скоро перевоплощу. Ладно. Побегу вот этого. Подо. Вы безмозглые! Создание! Почему не работает вентилятор, боже мой? Как ты безмозглый? Даже не подумал, что у тебя осталась одна минута. Даже не подумал, что ты скоро перевоплочишься. Да вы тупые! Это ты тупой. Мистер Бак, привет! Приятно при познакомиться! Так. Слушай, мне мы... не нравятся мои новые друзья. Мистер Бак, а ты где-то я... такое? Ну как быстро? Как быстро? Как Дракон, Как быстро? Как быстро? Как быстро? Как быстро? Как быстро? Как быстро? Как быстро? Как быстро? Как быстро? Как быстро? Как <Стёпся> а, они <сёпся> слабые лошары такие. Они очень ты слабые. да да их много. Ты количеством нас не победишь. Побежду, они бесконечны. <сёпся> я без... Я... Вы меня не победите победишь. Останется 5 никогда. минут, и ты будь... они будут не бесконечны. У ну, тебя, наверное, нет, месяц, нет, минут, секунды три. Благодаря моей помощнице брашни. Извините, там нечесть. Ой, Сап, как использовать телессу бесконечно. Фелик, еще ребенок, мама. Не можете. Слышал, вырос из-за этого. Нет новых способов. Феликс, благодаря Феликсу. Феликс в нас умер. Идет... Феликс умер на его. В нас. Да, да. А. Да-да. Да. У своих... тебя Алло, уже секунд... Секунд... Минуты, минуты три осталось, собрать, поэтому. Ты... Он даже не бьется, этот повалил. Ну ладно, так, пойди перезаряди, талисман. Ну ладно, ты, блин, пти... птичка без мозга перевоплощаюсь. Ой. Они правы. В чем ты? Я они сильнее, но это лишь что, это лишь вопрос времени, как речь. сейчас это... мне надо переплатиться, меня со стекла наступают это то Чудесный -кон, мистер Барак. Так всё, пойдёмте пора, до свидания, мне 108 Ты будешь более сильная и более здоровее. Красная да. Трансформация. Ты мне тебе Ой, нужно давай кушай. помочь. Шшшшш. Ты кушай. Разруш, э Прядься. Лон, ты. Отправь, небеса. Обрушить бурю, а небеса. Ты не будешь бесполезным. Теперь ты будешь более сильнее. У я буду свои слова при этой Я пойду спать. Я, само... тебя отрываю, я тебя надываю, ну, я тебя отсываю. Ну, переоблащаюсь. Прячься, душу. Какой мелкий, но такой... Тупый, он такой детский, он меня бесит. Пойду я спать. Ага, <связь> <связь> я <связь> еще придумаю новый план.